Главное, главный вопрос жизни человека – это возможность получать энергию. Вот вы говорите, мне трудно сейчас, я не могу это пережить. У вас нет сил, нет энергии. Энергия для здоровья идет от природы. Если бы у вас там сердце болело, там печень, слабость какая-то и так далее, это от природы идет. То у меня сейчас вирусная инфекция. Я говорю, в горло, в нос. У меня заложено все. Я попросил знакомых здесь принести мне ветки сосны, чтобы на ночь поставить их, чтобы я спал. И они, когда рядом ветки сосны стоят, они уничтожают вирус. Достаточно один-две ночи так поспать, и вирусная инфекция проходит. Видите, природа, энергия дерева сосны уничтожает вирус. Это природа, влияние... Природа дает здоровье. Для того, чтобы победить психические страдания, человек должен учиться получать энергию от людей. Потому что вторая, второй аспект Бога, божественной силы, это люди. Через людей идет как бы влияние на человека, дающее спокойствие, умиротворение в жизни. Поэтому есть старшие, допустим, вы можете слушать лекции, успокаиваться, получать божественные силы через старших. Можете ходить на духовные программы какие-то там и так далее, общаться с людьми, которые позитивно настроены, которые настроены в сердце правильно. Так вы успокоитесь. Но вопрос ваш был задан по-другому. Вы сказали, как мне... Сделать так, чтобы вот это вот событие дальше в моей жизни не повторялось. Ну, примерно так. Знаете, что это другой аспект уже энергии, которую надо получать, чтобы преодолевать такие трудности. Эта энергия идет от непосредственно от Бога. Не через природу или людей, а непосредственно через служение Богу. Это означает вера. Ну, то есть, если человек ходит в храм, если он проводит молитву, духовные программы, то он контактирует с тем аспектом Бога, который меняет, смягчает судьбу, меняет ситуации, которые могут быть в нашей жизни, в будущем, похожие. То есть он убирает вот эту, ну, как бы, опасность получить экзамен заново. Именно молитва. Молитва, посещение духовных программ, паломничество по святым местам, мовенье в святых реках. Вот это дает, наполняет человека силой, дающей победу. Вы получили ответы? Вы сейчас должны одну вещь понять. Вам нужны силы. Силы означает отношения с природой, с людьми. Какие отношения? В виде служения. Когда человек служит кому-то, он получает от них силы. Понимаете? Надо перестать думать о себе, о том, что у вас что-то что произошло, начать думать о других. Когда вы о людях заботитесь, вы получаете психическое здоровье. Когда вы заботитесь о природе, там, допустим, любите природу, тогда вы получаете здоровье. Когда вы служите Богу, вы получаете способность побеждать судьбу. Перестаньте думать о себе. Пока вы думаете о себе, почему так у меня, я, мне... В это время вас не будет счастья, будете страдать. Все, мои хорошие, у нас, я думаю, мы собрались. Мы сейчас начинаем лекцию. Вопросы, которые были заданы, они помогут нам разобраться в некоторых вещах, которые происходят с каждым из нас. И прежде всего... Чтобы понять эту тему, она достаточно сложная. Мне надо понять э, аудиторию. Кто из вас никогда не слушал моих лекций, пришел на лекцию? Есть такие? Угу. Кто из вас никогда не видел меня и пришел на лекцию посмотреть? Но ну, слушал лекции уже. Слушал лекции. Угу. Хорошо. Понятно. Что это было? Итак, надо убрать вот эту ситуацию. Что это? Микрофон ребенок говорит какой-то или что? Что происходит? Что происходит? Или если человек какой-то плохо, ему надо его убрать отсюда из зала. Если ребенок кричит, надо женщину с ребенком убрать. Если вот эта ситуация будет повторяться, значит лекцию мы не сможем проводить, потому что такие звуки отвлекают всех сразу. Итак, каждый человек хочет счастья. Мы не можем жить без счастья. Наша природа нуждается в этой энергии. Веды объясняют, что у человека есть три тела в целом. Одно тело, которое разбирается у нас в школе, в институте в медицинском, по крайней мере, там учится анатомия. У нас есть там разные органы, нервные системы и так далее. Это называется в ведах грубым телом. Или тело, в котором мы живем, как в машине. Есть тонкое тело, которое непонятно современной науке. То есть, тонкое или психическое тело описано тоже в древних священных писаниях. Там есть тонкие психические каналы в этом тонком теле. И мы в нем тоже живем, но не всегда люди это понимают. То есть, например, Настроение находится в тонком психическом теле, невидимом. Характер человека, мысли, я думаю, допустим, я думаю в тонком теле, и в грубом. Современная наука считает, что мысли означают комбинацию нервных импульсов. Но древняя наука считает, что мысли сами влияют на грубое тело. То есть для того, чтобы грубое тело работало, для этого нужна энергия, психическая энергия. Эта психическая энергия находится в тонком психическом теле. Это означает, что если, допустим, у меня нет удовлетворенности в жизни, то не будет также хорошего здоровья. Ну то есть человек должен быть счастливым. Это основа жизни. Если счастья нет, то нет здоровья. То есть психическое тело питается энергией счастья. И этой же энергией счастья питается также наш организм. Каждый орган имеет свой спектр питания, энергии счастья. Например, печень питается волей человека, его волевой решимостью, способностью бедождать судьбу, честностью человека, способностью прощать. Если человек гневливый, печень будет больной. Вот. Дальше сердце питается способностью принимать ситуацию. Она, если человек не принимает ситуацию, ну, допустим, он в шоке от того, что происходит. У него может быть инфаркт. Допустим, часто у руководителей бывает инфаркт, допустим, поменялась вот ситуация в стране финансовой. Руководители не выдерживают, они не планировали такую жизнь. Поэтому они попадают в больницу с инфарктом. Потом ему говорят, вот у вас сосуды были не очень, поэтому так произошло. Но до этого же так не происходило, если бы просто вот сосуды были не очень, он бы шел, шел, шел, шел, шел так, оп, и упал. Потом привезли его в скорую помощь, сказали, "Но ну он шел, шел, шел, чуть-чуть побольше нагрузку сделал, сосуды не очень и упал. Но здесь же была нормальная ситуация у человека в жизни, он хорошо, активно жил, просто поменялась ситуация, и эта ситуация, она истощила психическое сердце. В результате там возникли спазмы, эти спазмы привели к инфаркту. Видите, оказывается, каждый организм требует достаточной энергии и счастья, каждый орган в организме. Позвоночник требует спокойствия, если человек напряжен, беспокойный, у него разрушается позвоночник. Суставы требуют тоже другой вид спокойствия, отсутствие отчаяния. Если человек в отчаянии находится, то суставы страдают уже. Другими словами, даже наше грубое тело или материальное тело, как говорится в ведах, оно нуждается в счастье, в энергии счастья. Есть еще третий вид тела, есть грубое, тонкое или психическое тело. Есть третий вид тела, это духовное тело человека. Это вообще непонятная вещь. Священные писания, все священные писания утверждают, что мы вечные, что мы являемся душой. Педа объясняет, что душа находится вот здесь, вот в области грудной клетки, но не конкретно в каком-то органе. Она находится в духовном пространстве. Это другое измерение, то есть это... Ну, можно проекция говорить, что это здесь, но это не внутри понимаете. то есть это как, допустим, есть компьютер вот, но в компьютере есть микросхемы разные, там двигается ток по ним, там своя жизнь, вот это немножко другая жизнь, не то, что снаружи. Поэтому точно так же есть внутри нашего психического пространства, есть духовное пространство, оно вечную природу имеет, оно неразрушимо. Если грубое тело умирает, то тонкое или психическое тело, оно остается живым. С этой точки зрения ваш муж, который ушел из жизни, он жив. Не ушел из жизни. Совсем. То есть, если бы вы чувствовали его мысленно, как бы надо просто, когда мы вспоминаем о человеке, мы с любым человеком контактируем сразу. Хоть мы об этом не знаем. Вот. Также человек ушел из жизни, мы с ним можем контактировать. Поэтому с этой точки зрения просто встретиться не можем. Но жить человек остается, он не умирает. Психическое тело даже не умирает, оно остается жить, не говоря уж о духовном. С этой точки зрения надо понять, что в зависимости от тела, от того, какое тело, у нас разные предназначения. Например, предназначение грубого тела меняется постоянно, потому что меняется возраст. Допустим, маленькому ребенку, грудному ребенку нужно какое питание? Нужно сладкая пища, молочная и мучная. Все. Маленькому ребенку вот это нужно для того, чтобы он жил. Это его пища. Ему не нужно ни специи, там, ни жареное, там, соленое, как нам нужно для жизни. Ну, ничего для этого не надо. Просто сладкое, мучное и молочное. Поэтому дети всегда просят сладкого, просят мучного, да, булочку и просят молочного, мороженое. Так или нет? Почему они это просят? Потому что это их пища. Но пища человека в возрасте отличается. Ему нужна уже больше специй, потому что плохо переваривается все с возрастом. Молодому человеку своя пища. Старому своя. Грудному ребенку своя. Ему вообще только молоко надо пить, он больше ничего не переваривает. Так устроено тело. Это зависит от грубого тела. Есть психическое тело. Приходит время, человек, допустим, начинает очень сильно двигаться. Где-то в возрасте 4-5-6 лет ребенок очень много двигается. Это деятельность психического тела уже. Психика так. Это требует психика этого для развития. Вот Приходит время и начинает влюбляться человек где-то 11, там 12, 13, 14 лет, влюбляться начинают люди. Приходит время, человеку нужно получить специальность, он уже начинает погружаться в попытки понять, как ему устроиться в этом мире, как ему трудиться, что делать. Видите, психика человека, она имеет тоже разные предназначения в разном возрасте. Допустим, когда человеку больше 50, он думает, мне уже не надо сильно много работать, я хочу спокойствия, покоя, я хочу жить спокойно. Но в 30 лет человек так не думает. С этой точки зрения цели человека постоянно меняются. Вот, допустим, когда люди женятся, у них цель иметь жилье, иметь хорошее удобство там, и так далее. Но когда человеку уже... Возраст большой, ему уже этого всего не надо. Им нужно просто спокойной жизни, здоровая, спокойная жизнь. Таким образом, видите, если говорить о движении грубого тела и психического тела по судьбе, то цели постоянно меняются. Постоянно меняется предназначение, цели. Вот. Но если говорить о предназначении всей жизни человека, всей жизни, то... Есть разные виды целей. Например, быть счастливым эта цель остается всегда. Человек всегда хочет быть счастливым, хоть как, как бы он ни жил. Хоть женщина, хоть мужчина, хоть ребенок, хоть пожилой человек. Все хотят быть счастливыми, потому что без счастья нет жизни человеку. Есть цели, которые человек ставит, потому что приходит время их ставить. А есть цели, которые человек ставит, потому что он более развит, он лучше понимает, что такое жизнь, зачем мы живем. Менее развитые люди в основном ставят цели, направленные на самосохранение. Это работа, дом, семья, жена, дети, машина и так далее, зарплата, положение в обществе. Это самосохранение. То же самое животные, они пытаются выжить в этом мире. Они роют норки, там, создают себе семью, заботятся о своих детях, собирают себе запасы на зиму, Там хомячки в, это, в щечки набивают себе зерна. То есть это все то же самое же, правда? Просто разная квалификации. Ну, возьмем, допустим, человек кирпичи таскает, или он зарабатывает каким-то более интеллектуальным способом. С точки зрения вида цели есть разница или нет? Как называется этот вид цели? Этот вид цели называется стремление к самосохранению, правда? К тому, чтобы выжить в этом мире просто самосохранение. Но если человек понимает, что он будет жить дальше, что у него будет следующая жизнь, после этой жизни будет следующая, то тогда он думает, а что вот вообще в этой жизни влияет на следующую? Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, вы что, какая следующая вообще? Чем вы говорите? Какая следующая жизнь? Приводится такой пример в ведах, что вот лягушка живет в колодце. Она видит колодец, ну как бы в колодце вода там все, она квакает там сидит. И маленькая лягушка ее спрашивает, говорит, а что самое большое есть в мире, в этом вот в мире, в котором мы живем? Самое большое, лягушка большая, говорит, самое большое, что существует в этом мире, это колодец. Понимаете? Точно так же человек, он замкнут своими возможностями воспринимать этот мир. Если я себя не помню после смерти, и те, кто рядом со мной, не помнят, ну, значит, там ничего нет. Нет жизни, значит. Но сейчас все больше ученых интересный такой опыт, эксперимент проводит. Есть такие врачи-реаниматоры, и они соприкасаются с тем, что находится за пределами наших возможностей. То есть люди попадают в состояние клинической смерти и потом в течение 4-5 минут человека можно вернуть жизни. И вот те, кто возвращаются к жизни, с ними поставили уже несколько таких ученых. есть Раньше был один только Моуди, а сейчас уже, я не слышал недавно, в Англии еще такие же исследования проводили. В общем, уже достаточно исследований, они все однотипные, то есть Фиксируется обстановка в комнате, звуки, которые происходят в это время. Потом дальше, когда человек возвращается к жизни, он, его спрашивают, ты что-то помнишь? И он начинает описывать вид сверху, что я вот видел всех сверху, я как будто находился над своим телом, я чувствовал, что вот так я живу теперь. И видел все, что происходит, описывал разговоры, кто там что говорил. И все совпадало с тем, что было на самом деле. Это было не фантазией. Но в это время у человека была клиническая смерть. У него не работало ни сердце, ни мозг. У него не могли работать с точки зрения современной физиологии органы чувств. И это подтверждает то, что говорится в древних писаниях. Там описано подробно процесс отделения тонкого тела от грубого. В момент ухода из грубого тела. Ну, то есть, другими словами, Человек, как поется в песне Сотского, хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. Вот. Ну, то есть, в общем-то, это не только индусы. И во всех религиях об этом говорится. И идея в чем заключается? В том, что э, если это так, если жизнь не заканчивается над тем, что здесь происходит, то э, что может повлиять на мое будущее, что я должен сделать, чтобы я был счастливым и дальше. Вот это вот называется более глубоко поставленная цель в своей жизни. И веды объясняют, что когда человек живет честно, он не бросает близких людей, он раскаивается, если сделал неприятно кому-то, он старается заботиться обо всех, выполнять свои обязанности в жизни, свой долг перед людьми. Он изучает, каковы его обязанности, он пытается жить правильно, приносить всем счастье. Тогда он копит силу, дающую счастье в будущем. Но интересно знать, что эта сила дает счастье не только в будущем после нашей смерти, она дает счастье также и в ближайшем будущем, то есть в этой жизни. И вот мои лекции как раз направлены на то, чтобы объяснить... Как настраиваться, как ставить цели перед собой в жизни, чтобы быть эффективным не только вот сейчас там на 5 минут, а чтобы эффективность твоей жизни, она стала по-настоящему нарастающей, чтобы через 5 лет жизни стала совсем другая жизнь. Некоторые говорят, это невозможно в нашей стране. Некоторые меняют место жительства. Я был в Лос-Анджелесе, общался с 150 русскими на консультациях, и все из них они думали, что, уехав из России, они смогут поменять кардинально жизнь. Они воспринимали жизнь как что-то внешнее, как газоны подстрижены, как выглядят домики, как ездят машины, как люди себя ведут друг с другом. Это внешние вещи, это не меняет ничего внутри. Потому что у человека есть характер, его его внутреннее отношение к миру, его отношение к себе, оно не меняется от того, в какой стране ты находишься. А это и есть наша жизнь, это главное. Таким образом, давайте разберем разные типы целей, чтобы понять, что они с нами делают. И самое главное, что нужно понять, это то, что вот то, что сейчас происходит с девушкой, она вот встала и говорит, у меня близкий человек ушел из жизни. Знаете, что с ней происходит сейчас? Ей очень тяжело. И она, она бы и хотела жить так, чтобы не было тяжело, а она не может. Вот ей внутри очень тяжело. Она не знает, то ли ей... Выходить замуж, то ли нет. Что делать вообще дальше, она не знает. Потому что она планировала, ставила цель на жизнь вместе с этим человеком. А человека уже нет. Причем она ничего плохого не делала, чтобы он ушел в жизнь, И он ничего плохого не делал. Просто сердце остановилось и все. Понимаете? Там была какая-то болезнь скрытая, невидимая. И она в какой-то момент раз вышла наружу. И дальше наступает стрессовая ситуация. Что такое стресс? Это когда человеку не хватает энергии для жизни. Он чувствует, что у него нет сил. Он не знает, как дальше жить. У него депрессия. Он не может вырваться из этого состояния. Поднимите руку, кто сейчас находится в таком состоянии. Видите, не один оказывается человек. Таких людей достаточно много. И поэтому всем остальным также важно понять, а что побудило человека к такому изменению? Допустим, иногда приходишь к психологу, спрашиваешь его, меня бросил близкий человек. Он смотрит на тебя. Ну и Бог с ним. Ну бросил и забудь, забудь все. Следующий. Ну, такому психологу надо провести следующий научный эксперимент. Надо воткнуть ему иголочку в одно место и говорить ему, да забудь ты. Он говорит, вытащи иголку, я больше не могу. "Не забудь. Иголка там болит. А ты забудь, ничего страшного. Он говорит, нет, сначала вытащи, потом забуду. И так, оказывается, есть разные виды боли, есть психическая боль, иголочку не вытащишь тем, про что просто сказать, забудь, потому что есть конкретная причина, которая заставляет болеть психику, потому что она тоже живая, это не просто фантасмагория, и надо понять, какие виды силы действуют на психику, какие ее успокаивают, какие заставляют ее быть счастливой. Итак, нам не избежать изучения психического строения человека. Не избежать этого изучения. Иначе никакого счастья нормальной жизни вообще не будет. Давайте мы сейчас вот причину, почему мы хотим это поизучать, поставим, что вот есть стресс, человеку больно, плохо, и что делать, он не знает. Таблетки пить не помогает, потому что опять вспоминаешь ситуацию, опять плохо. Таблетки не могут тебе сделать так, чтобы ты все забыл, что с тобой произошло. Веда объясняет, что есть три типа психического тела. Внутри нас три психических тела. Одно является островом, то есть это то, в чем мы живем. Это, этот остров называется манас на санскрите. Или на русский ум, тонкое тело ума. Ну то есть что это такое? Видите, слово ум всем знакомо. Мы знаем, что мы умом, мы думаем. Это факт. Подтверждают в Священное Писание. Ум думает, но не только. У него есть другие функции еще. Ум снабжает энергией все органы и системы в организме. Он, в нем находится память о прошлых поступках, о прошлых жизнях. У нас, оказывается, есть такая память, мы можем вспомнить, если будем достаточно чисты, развиты для этого, духовно развиты, мы можем вспомнить, что с нами в прошлых жизнях было. Это возможно, если мы очистимся. Так говорят священные писания. Мы можем принимать, не принимать, но есть об этом информация такая. Что такое священное Писание? Это опыт древних людей. Тысячелетний опыт людей, которые люди записывали в результате изучения этого мира. Это не просто там кому-то что-то в голову сбрело, он это записал, нет. Это научный труд людей многих эпох, поколений. Я взял на вооружение этот научный труд, и даже сейчас использую в лечении. То есть я могу продиагностировать вот это тонкое тело ума. Там есть каналы свои, слои. Мы диагностируем людей, прежде чем его начать человека лечить. Мы смотрим, в каком слое болезнь находится. А от этом, об этом отдельная лекция. Это сложная тема. Но тем не менее идея в чем заключается? В том, что ума... Ум предназначен для того, чтобы воспринимать этот мир, анализировать этот мир, соединять э, наружный мир с внутренним, питать энергией счастья все, что у нас внутри есть, думать, мечтать, соприкасаться со своей судьбой. Внутри в глубине ума находится глубинная память, вот здесь в области сердца тоже. Глубинная память о том, как, какие поступки мы совершали? Эта память не, не только для того нужна, чтобы мы ее когда-нибудь вспомнили. Эта глубинная память является инструментом в руках моей судьбы. Вот почему со мной происходит то-то и то-то. Потому что там есть сила, которая вызывает эти поступки к действию. И интересно, что эти поступки к действию вызываются не так, как мы думаем. Есть три этапа выхода судьбы наружу. Первый этап. На первом этапе судьба влияет не на меня, а на моих близких. На первом этапе, вот семя судьбы, когда выходит наружу, <coughs> я извиняюсь, то в это время что происходит? Происходит то, что мои близкие перестают ко мне относиться так же, как раньше. Вот поднимите руку, кто из вас, Чувствует, что уже не любит близкого человека. Ну, не может любить. А раньше любил. Видите, вот. Это значит, его судьба, этого близкого человека, на вас действует. А вы поддаетесь этому влиянию. Ну, то есть не то, что как бы вы... Чтобы не поддаваться, надо понять, чему не поддаваться. Мы даже не понимаем этой силы, как эта энергия действует, судьбы. Просто находимся внутри нее.